всем добрый-добрый-добрый добрый, добрый, добрый, добрый. день, ребятишки-братишки. Спасибо огромное за ваши лайкосики. Заранее вам говорю за то, что ставите. Ребята, мы тут, короче, немножечко обновили нашу домашнюю комнату. Да, вот такая у нас теперь комната, ребята. Я добавил новые никнеймы. Вот у нас тут Танюха, анонимедик, опасный, сник, циник, Игорь, а, плюс ребятишки-братишки, смотрите, что я тут сделал, видали, какие тут у меня вай Ва скриншоты а, из своих превьюшек поставил, вот у нас теперь тут такая красота, ребята, вот туда будут добавляться новые никнеймы, те, кто лайкает, комментирует и так далее, здесь у нас просто, короче, обычный скриншотик, ребята, тема нашей сегодня серии, мы отправляемся на остров, отправляемся на остров, где стоит большая пушка ПВО, я думаю, нам будет очень интересно, ребята, вот оцените комнату. Я думаю, за комнату реально типа, ну, стоит поставить лайкосик. Огромное вам, ребята, спасибо за то, что смотрите. Огромное вам спасибо за то, что лайкосики ставите. Смотрите, здесь я уже поселил, короче, электроскатов. Электроскаты здесь у меня. Ну, и комната, комната, конечно, получилась, капец, какая бомбическая. Еще раз, короче, по никам, смотрите, да. Комната Славы, так сказать, у нас здесь такая. Ля, ну, прикольно получилось. Ре реально получилось прикольно. Так, давайте, ребята, будем выдвигаться в мотылек. Я получил несколько сигналов, короче, Авроры. Скоро прилетит, э, попытается у нас у меня, кстати, краб собран, ну по краба, потом такой цвет башкирский башкирский цвет у мотылька. Сигнал у мотылька. У меня, ребятишки, братишки, есть. Сигнал э, от, у мотылька у второго острова у нас есть. Так что мы сейчас быстренько туда выдвигаемся, посмотрим, где у нас остров 2. Вот шо, что у нас за что это у нас? Почему он не подписан? Где надписи? Где надписи, ребята? Да, вот он, остров 2, ребята. Там стоит огромная пушка. Стоит реально огромная пушка. Мы сейчас быстренько туда метнемся. Быстренько оттуда метнемся Посмотрим, что там Там, кстати, это сюжетное у нас прохождение Да, сюжетное, ребята И скоро, я как понимаю, я получу сигнал Ой, ребята, сорян, смотрите, что у меня здесь Смотрите, что у меня здесь вылезло, ребята На запись видео, видно, будет, ну сорянчики, ребят, сорянчики Так, поехали Скоро прилетит, короче, спасательная капсула луча. там, по идее, должен появиться Отсчет, пока мы На, примерно, я не знаю, процентах На 80, когда он прилетит И, кстати, по идее, их должна сбить Система ПВО инопланетян Мы обязательно этот момент должны заснять Обязательно посмотреть, как они будут сбиты этой пушкой ну а вы конечно рассказывайте, рассказывайте, как у вас дела как настроение и кстати кстати ребятишки-братишки здесь мы должны вроде как получить нового друга ласку рыбка которая будет с нами а, вообще абсолютно везде лазить она везде с нами будет а, ласкаться короче нового друга нового друга как вы знаете мы иго игорешечку этого игорешечку этого волочку съели случайно да как бы бывает в жизни огорчение когда без хлеба печенье ну вот так получилось так ищем обязательно место где высадиться. это Остров номер два с сушей. И здесь, я как понимаю, должны быть какие-то то ли ворота, то ли еще что-то, ребята. Должно быть здесь, должно быть здесь. Так, вижу пляж ребята. Давайте мы, наверное, в регионе обнаружена массовая энергетическая сигнатура. Мотылечек, наверное, оставим вот здесь. Мотылечек покрасил какой-то башкирский цвет. Мне кажется, белый был намного круче. Посмотрим, что есть на острове. Ой, какая-то пещера, ребята, какая-то пещера. Третий, давай, быстро. Три на три на троечку. Луковое дерево. А я его, кстати, сканировал. Блин, у меня луковое дерево, семян нету. Давайте пару семянок лукового дерева возьмем. Ой, ты, екарн бабай. Так, ну-ка. Пошел вон. Пошел вон. Аптечка, водичка, все у нас есть. Так, на пятерочку давайте сразу забендим. Фонарик. Я тут немножечко воды взял. Вот наш друг Олежек. Олежка, Олежечка, Олежечка. Посмотрим, что здесь. Ой, капец, здесь сколько лицехватов, ребята. Здесь, где-то должна быть, короче, типа портальная зона или еще что-то. Отвень. Отвянь, я тебя молю. Ох ты, тут ресурсы есть, смотри кась Ресурсы, это у нас что, литий? Литий, ребята. Неплохо, неплохо. Так, он, кстати, не очень сильно агрессивно себя ведет по отношению ко мне. Может быть, мы с ним даже подружимся, с этим чуваком. Посмотрим, посмотрим, ребята, что у нас на этом острове. Еще какая-то впадина какая-то. Так, здесь особо ничего нету, да? Давайте выдвигаемся, будем смотреть. Плывем, плывем, плывем. Ох ты! Ля, да тут целая подводная пещера, ребята. Ничего себе! Ну давай нырнем туда, на глайдере, посмотрим, что там. Ух ты! Воу, прикольно. Лице... О, они могут и под водой прям жить, эти лицехваты, что ли? Ничего себе! Давайте быстренько нырнем, посмотрим, что здесь есть. Давайте, ну-ка, ну-ка, куда это путь нас приведет? Посмотрим, ребята. Интересно. Ух ты, ничего себе! Кристальчики какие-то красивенькие, смотрите ходов вроде нету. Кстати, ребята, я нашел дом Ганзи, мы туда обязательно тоже сплаваем. Ой, как бы по кислороду нам, ребята, не просесть. Надо, кстати, запасной баллон сделать, ребята. Обязательно сделать запасной баллон. Капец здесь пещера. Офигеть. Так, про кислород не забывать. Про кислород не забывать. Блин, как бы здесь не заблудиться, ребята, мне и не задохнуться. Как бы мне здесь не заблудиться и не задохнуться. Отметка в 100 метров. Отметка в 100 метров пройдена Ой-ой-ой Ой-ой-ой 160, 160 У нас запас кислорода Капец, куда я двигаюсь? Это что такое? Офигеть А, это просто вход Еще один вход со дна Ну ладно, будем знать, если что Это еще один вход с дна, ребята В принципе Мне очень интересно, где находится Короче, портал Здесь должен находиться портал Реально, портал должен находиться. Давайте попробуем где-нибудь всплыть вот здесь. Неплохо так, неплохо так. Вижу тропиночку. Еще один островочек. О, пушка! Я, японский городовой пушенция! Смотри, какая она огромная! Ля, какая она огромная! Вып... О, вот это жестяк! нормас такая пуковка. Кстати, ребята, она должна сбить солнечный луч, который прилетит, короче, нас типа спасать. Но мы, так как мы заражены, и инопланетяне никого сюда не пускают, ребята, а вот эта пушка будет сбивать его. Мы обязательно это посмотрим. Так, взять скрижаль. А, вставить скрижаль. Скрижаль, ребята, я знаю, скрижаль на самом деле лежит где-то здесь вот недалеко. Где-то здесь лежит скрижаль. Она реально где-то здесь недалеко. Так, это чем мы не можем ничего с этим взаимодействовать? Нет. Так, эти жучки. Где-то она, вроде как, я помню, она вот здесь лежит, ребята. Я так немножко, короче, глянул, чтобы на острове сильно не тупить. То ли в кустиках она где-то здесь лежит, то ли где, ребята. Вот она, вот она, скрижаль, ребята. Вот она. Ля, ты посмотри, какая мощная пушка. Интересно, что сто... э, служит источником питания для этой пушки? Офигеть, ля, какая, слышь, пипирка. Не то, что у меня 4,2. Ля, тут все 12 сантиметров в натуре. Уууу. Аворчик, Так, ну давайте быстренько, короче, спускаемся и будем смотреть, что там у нас. Ля, я здесь ноги не переломаю. Аккуратненько, аккуратненько. Ля, прикольно. Давайте вставляем скрижаль. О! Хорош! Системная защита снялась. Клопец, здесь инопланетяне, конечно, развились. Сканированное показало, что содержание сделано из металлической э, сплава необычной прочности. Совпадение базы данных не найдено. Воу, воу, воу, нифига себе. Нифига себе. Здесь, кстати, должен быть где-то, ребята, скажите мне, я вам скажу, яичко ласки. Очень классные рыбки. Очень классная рыбка. Она будет с нами ласкаться, разговаривать. Ох ты, ничего себе, это что такое? Это что такое? Это что такое? Терминал базы данных. Неизвестный язык, попытаемся что-то там. Инопланетный информа информационный терминал. Давайте посмотрим. Вот. Обнаружено в инопланетном комплексе перевести как-либо полезную информацию невозможно, хотя сканирование выяснило некоторую информацию в самом устройстве. Вероятно, этот твердотельный компьютер, хотя явных способов взаимодействия с ним нет. При приближении он начал сдавать низкочастотные радиоволны, содержащие сложные различные комбинации данных. По всей вероятности, инопланетный вид, разрабатывавший данную технологию, эволюционно развил или генетически вывел сенсорный аппарат, способный слышать и понимать информацию, передаваемую устройством и отвечать на нее Умственная нагрузка необходима для телепатии. Подразумевает, что создатели значительно более психологически радостны, нежели обычный человек. Представляете, короче, они методом мысли общаются, эти непланетяне. Которые, короче, ребята, и вы понимаете, да, они изобрели, они изобрели, ребята, наиболее вероятный способ управления данными комплекс попасть в комнату управления в нижней секции. О, я вижу куб, я вижу куб, я вижу куб, ребята, вау. Я взял куб. Вау, прям какой-то Майнкрафт, ежи. Вот это да. Вот это да. Так, нам по-любому надо использовать этот куб. Блин, интересно, здесь базу можно поставить? Еще одна, ребята. Еще одна какая-то голограф. Еще один куб. Оу. ля, как здесь красиво, как здесь прикольно. Так, ну-ка, давай попробуем. Неизвестный язык. Так, мне кажется, ребята, мне кажется, ребята, нам нужно, знаете, что сделать? Вот этот куб, давай на единичку его поставим. Он ставится на единичку? Загрузить, загрузка данных. А на единичку он, он никак у нас не юзается, да? Блин, интересно, а как туда попасть? Ребята, а как туда попасть? Как туда попасть? Видите, кнопка. Вот кнопка. Нужно куда-то положить ионные кубы. О! о куда это я ёперный театр ничего себе это то ли лифт такой космический то ли что это ля прикольно прикольно на самом деле ух ты здесь вода здесь вода ребята Ух ты а это еще один вход ребята это еще один вход как я понимаю да это еще один вход скорее всего Нифига себе у них размерчики тут. Ну-ка, а здесь что у нас есть? Угу, это опять вход в центральный зал, да? Мне интересно, как нам открыть вор... Ух ты! Это что такое? Инопланетное ружье. Ничего себе! Ничего себе! Прикольно. А с той стороны есть что-нибудь? С этой стороны нет ничего, да? С этой стороны. О, <сосы> еще один куб. Я уже три куба собрал. Они знают, для чего они нужны, но для чего-то они явно нужны. Пушка какая-то. А там что на втором этаже? Ай, дайте смотреть, ай, дайте смотреть быстренько. Быстренько пойдемте смотреть, что на втором этаже. Ничего себе здесь прикольно. Ух ты, вот это размерчики. Вот это размерчики, я понимаю. Опа! Какой-то пульт с дистанционным управлением. Ля, мои метки. Еще одна фиолетовая скрижаль. Обязательно берем она нам по-любому где-то пригодится. Вот это крутяко, ребята. Вот это я понимаю. Я обязательно ставим лайкосики, пишем комментарии. Ахи, о, это что такое? Еще какое-то одно инопланетное устройство. Обязательно его отсканируем. Блин, рыбка же вроде как-то где-то здесь должна быть тоже. Насколько мне не изменяет память. Вижу, ребята, какой-то защитный экран и импульс. Так, а как нам его открыть? Сканирование показывает ком-то управление комплексом. Хорош. Ставим. Так, а эти скрижали у нас остаются? О! Ля, мне надо было скрижаль-то отсканировать, наверное, ребята. Скрижали-то мне надо было, наверное, отсканировать, чтобы у меня была возможность их создавать. Ух ты, посередине какой-то куб. Ничего страшного. Так, ничего себе. У меня, по-моему, одна фиолетовая скрижаль на базе лежит. Ух ты. Воу! Это что такое? Взаимодействуем а Собака Панель управления перед сообщением. Перевод Предупреждение Инфицированные лица не могут отключить орудие. Эта планета находится под карантином. О, вот видите, ребята, мы. мы, Это, короче, получается, это пульт управления той ПВО. Мы не можем отключить ПВО, пока мы заражены. Пока мы заражены, мы не можем отключить систему ПВО. Реально. Мы пока болеем, мы не можем. Расположение инопланетных комплексов. Здесь еще есть у нас информация по месторасположению инопланетных комплексов. Система охраны по Вот, данный набор, данный выглядит своего рода многомерной схемой. Путем сопоставления рисунков в трехмерном пространстве можно получить базовое представление о внутренней работе комплекса. Энергия, схема, схема управления, планировка. В комнате управления находится, в нижней секции находится единственный известный способ управления комплексом. Однако схема содержит подобного описания процедуры эксплуатации или установленных мер безопасности. Короче, ребята, нам вот эту штуку, по идее, надо бы отключить, ребята, по идее. По идее. Но пока мы заражены, нам это сделать не удастся. Блин, интересно, а я рыбку не пропустил нигде? Я некоторые технологии-то, конечно, кое-где, блин... Пропустил, да? Вот эти вот, точнее, нашел, нашел, ребята. А где еще, возможно, какая-то штука? Блин, а куда вот эти ионные кубы нам ставить? Неужели вот эти ионные кубы, ребята, нам надо ставить на остров номер один? На остров номер один, возможно, они там нам понадобятся. Давайте еще поизучаем, ребята, посмотрим. Есть здесь еще какие-то ништяки. Вот это я отсканировал. По-моему, рыбка-ласка где-то здесь была. Ну, вот насколько мне не изменяет память, рыбка-ласка здесь была. Вроде как. Хотя, возможно, конечно, я заблуждаюсь, ребята. Возможно, я заблуждаюсь. Так. Туда нырять мы не будем. Я хочу подняться еще раз на этом грави-лифте. Грави Воу. Прикольно. Ништяк. Ля-матрица. Просто матрица какая-то. Вот это круто вообще. Вообще офигенно, ребятишки-братишки. Очень круто. Так, давайте будем смотреть. Я сейчас попытаюсь, короче, при помощи этих кубов как-то что-то открыть или что? Терминал базы данных. Блин, а почему? Я не могу. Он у меня не берет, ребята, вот этот куб. Он у меня никак не берет, понимаете? Он у меня никак его не берет. И ничего не хочет сделать. Я сейчас попытаюсь открыть портал. Открыть портал, ребята, здесь должен быть что-то вроде типа портала, который будет соединять несколько э, островов. Ну, не несколько, а два острова. Как это сделать, я, если честно, даже ума не привожу. Рыбки нету нигде здесь, чтобы отсканировать ее, друга нашего. Терминал. Давайте вон туда сходим, посмотрим, ребята. Посмотрим, посмотрим. Так, вот еще панель управления. А, ну я отсюда взял, да? Никак нельзя, не могу взаимодействовать, видите? Не взаимодействует он никак. Не взаимодействует. С этой фигней. Так, давайте туда дальше сходим, посмотрим. Что здесь? Так, вот вижу. Управление силовым полем. Нифига себе. А, ну я назад пришел. Блин, а где-то же здесь должен быть, ребята, этот, скажите мне, скажу, портал, портал же должен быть где-то. Я еще выше могу подняться? Еще выше могу подняться как-нибудь? Могу еще выше как-то подняться, ребята? Или нет? Или нам нужно ехать на остров номер один, ребята? И загружать туда данные. Вот эти. Это первый вопрос. А второй вопрос: где рыбка? Где мой друг? Где моя рыбка? Где мой друг? Где он? Так, водички надо выпить. Вот это крутяк, ребята. Вот это крутяк, реально. Так. Внизу я, в принципе, все вроде как изучил. Это что такое? Эта кнопка нельзя с ней взаимодействовать. Блин, надо изучать, ребята, надо изучать. Надо смотреть, где еще что у нас есть интересного. Бля, звуки какие-то непонятные, страшные. Здесь я ничего куб не могу поставить, никакой нет, куб я не могу здесь поставить. Смотрим. Так, это лифт вверх или вниз он пойдет? Вниз, наверное, да? Да, этот лифт вниз. Давайте еще изучим первый этаж. Я, насколько знаю, здесь должен быть еще какой-то этот самый, ребята. Еще какое-то взаимодействие. Так, ну вот это наверх пойдет, да? Вот эта фигня наверх пойдет, ребята. Давайте здесь еще посмотрим. Так. Ну вот пушку эту мы сканировали, да? Вот это мы отсканировали, ребята. Это мы отсканировали. Туда я, интересно, ходил или нет? Да, это просто, похоже, несколько входов... А, во-во-во! Вот же портал! Йокернон, бабай! Так, а как его активировать? Как его задействовать? Так, ну-ка посмотрим. Сюда никак. Сюда тоже никак. Ммм... Да, ребята, да. Похоже, он использует, короче, ребята, первый остров. Первый остров. Первый остров он использует, похоже, да. Ну-ка посмотрим. Да, здесь, ребята, никак нам не попасть Я предлагаю, ребята, вам быстренько, короче, матануться нам на остров номер один Короче, я путешествие, ребята, до острова номер один Блин, хотя не знаю, не знаю Может быть, здесь еще что-то есть внизу интересное, ребята Может быть, здесь что-то есть еще в воде интересное, блин Давайте посмотрим, давайте-ка нырнем Ну, это просто вход Внимание, пройдена отметка в 100 метров Пещеру мы, в принципе, эту посмотрели, да? О, -о, О, Ничего себе. А вон там, что у нас такое? Ну-ка, ну-ка, ребята. Ну-ка. А сюда мы можем проникнуть? Это еще один вроде как типа портал или что? А здесь что у нас? Нет, здесь у нас нету входа. Обязательно должен быть вход. Ну мне так кажется. Обязательно должен быть вход? Ну, скорее всего. Ну, как? Алло. Нет входа, нет. Или это просто как энергетическая установка? Инопланетянская. Просто как энергетическая установка. Да? Ну-ка, нету здесь ничего? Ни входа никакого нету. Прикольно. Да, входа нет никакого здесь. Давайте еще вот здесь посмотрим. Получше. А А снизу нету, интересно? Да нет, снизу вроде тоже нету. Ничего себе островочек, я вам так, я вам так скажу. Вот это островочек, ребята. Да мотылька 400 с чем-то метров. Блин, мне, мне кажется, что мне не хватит кислорода да путь до туда. Еще какое-то присоединенное устройство. Здание. Так, давай, надо быстренько всплывать, ребята. По кислороду туго у меня. По кислороду туго. Мне кажется, для того, чтобы открыть портал... Ой-ой-ой. Вон там какая-то пещера-вход, ребята. Где мотылек мой? Капец мотылек, как далеко. Надо до мотылька, ребята, и быстренько сплаваем вон туда. Рожь. Сейчас мы вон в тот этот сплаваем. На мотылечке. Ох ты, страж! Ё-моё, страж! Они, кстати, нас будут атаковать, потому что мы заражены. Сука! Страж, страж, страж, страж, страж! Уходим. Так водички копануть. Ох ты! Ой-ой-ой, отца! Он и по берегу может. Он и по берегу может. Офигеть! Офигеть! Слышу тебя противный. Ничего себе! Вот это я понимаю, ребята. Вот это я понимаю. Еще одна какая-то пещера, ребята. Ну-ка посмотрим в пещеру, сбегаем. Остров же изучаем. Возможно, я, конечно, что-то пропускаю. Возможно. Потому что, как бы ну, чтобы серии не затягивать, я так, знаете, быстренько-быстренько делаю. Мы, по-моему, в этой пещере уже были, да? Вода, не вода здесь. Куда мы ныряли? Туда мы ныряли, это однозначно. Тупик, да? Тупиковое место. Мне просто интересно, как активировать вот этот портал или что это? Ля, прикольно. Спокойненько. Да, здесь вроде ничего такого прям супер-супер-пупер интересного нет на этом. Блин, интересно, где же рыбка ласка-то, ребята? Где же рыбка ласка-то? Мне очень хотелось бы найти ласку. Неужели она здесь где-то под водой, ребята? Еще какое-то ответвление в пещеру. А, ну это просто здесь ресурсы. Отстань. Некогда мне с тобой тут -то нянькаться. Так, давайте до мотылька и занырнем в ту пещеру, ребята. Если, конечно, в этой серии мне не получится активировать врата, мы обязательно их активируем. Погнали. Ля на страже не попался, ребята. Не попался бы нам на страже? Вдоль острова плывем. Нужно быть очень осторожными. Стражи все-таки это ребята не шутки нам. Где они здесь? Осторожно, осторожно. Я вон там видел ребята вход в пещеру. Если это одна и та же пещера, ну это, конечно, забей. Так, стражей нету. Вроде стражей нету, ребята. Давай, давай, давай, давай. Спокойненько. Куда-нибудь приведет нас этот путь? Или он просто тупо по кругу, эта пещера? Ой, куда-то ведет, смотри. А, она по кругу просто, да? Она просто тупо по кругу, ребята, эта пещерка. Ой-ой-ой. Ай! Спокойно. Рыбки, рыбки. Еще какой-то. Ну это круговая, да? Она просто. Ну-ка, давай сканер. Сканер, сканер. Вроде как нету здесь проходов никаких. Фу! Еще одна скрижаль. А обязательно берем. Тихо, тихо, мотылек не раздолби. Ну да, нету, это просто похоже, типа, что скрижаль, короче, ребята. Чтобы нам здесь найти скрижаль. Блин, ну в комплексе что-то почему-то мне казалось, что ласка здесь. Вот еще один вход в пещеру, как я понимаю, да, или это просто выступ какой-то. Нет, еще один вход. Еще один вход в пещеру. Давайте изучать. Смотреть. Воу-воу-воу! Осторожно. Осторожно. Тупик? Да, тупиковая ветвь. Спокойно, не раздолбим мотылек. А с той стороны, канука ну -ка. прохода нету случайно. Нет, нету прохода здесь. Блин, а где же рыбка, ребята? А где же рыбка ласка, ребят? Где же рыбка? Я так на нее надеялся. Блин, а сюда ионный и куб мы не можем вставить? Вот это что? Вот это что за оконце такое? Нет, сюда мы не можем ионный куб вставить. Ионный куб сюда мы вставить не можем. Не можно. По-моему, блин, ла... Так, осторожно, страж. Нужно с ним не связываться, ребята. Нафиг он нужен? Он меня а то натуре прикончит. Ход реально большой. Просто я не помню, рыбка ласка же, ну и же, она же реально где-то здесь была, ребята. Но она же реально вроде где-то здесь была. Реально же где-то была здесь. Еще один вход какой-то, еще одна пещера. Прикольно, прикольно на самом деле. Опа. Блин, вот если бы, конечно, я знал игру хорошо, мы бы очень быстро бы ее нашли, ребята. Эту, эту ласку ля там кто капец там плавают монстры блин может быть здесь есть еще какое-то ответвление но я на ой-ой-ой отстань пожалуйста не трогай меня пожалуйста отстань не трогай меня здесь нигде ничего нету интересного вулканическая активность какая-то так я нафиг от него буду уходить нафиг он нужен блин ну неужели я не смог найти ребята неужели я не смог найти Неужели я не смог найти рыбку ласку? Она настолько прикольная, но это просто капец, ребята. Попробовать еще изучить немножечко полностью весь комплекс. Отсюда заплыву. Где-то, возможно, может быть я что-то пропустил, ребят. Так, отсюда могу вылезти. Ну-ка давайте вот туда сбегаем, посмотрим. Там просто входы и входы, да? Где же ты? Где? Рыбанька. алая. я так это лифт. Пока на лифт не надо. Давайте первый этаж. Быстренько. Быстренько. Просто фастом, фастом, фастом. Изучим. Посмотрим. Где-то же рыбка должна быть. Моя рыбанька, рыбанька. Нету, нету, нету. Здесь это подставочки были такие. Вот мы нашли вот здесь оружие. Вот это, да? И где-то на стеллажике, ребята, тоже так же Должна быть, типа, как рыбка, как я понимаю Здесь нету? Нету Там не прям рыбка, ребята, там яичка, Короче, там яичка, ребят Либо, возможно, есть еще один из комплексов Вот что это? Видите, просто ионный куб Да, нет, нету здесь ничего Давайте опять изучим второй этаж Ну нету, ребята, рыбки, капец Там такая топовая рыбка Нету, нету здесь тоже, да, нигде. И здесь нигде нету. Здесь было скрижали или что-то в этом роде. И вот это подъем на третий этаж без лифта получается. Без лифта. Без лифта. Ну нету, ребята, вот еще вижу. Где же рыбка-то? Ой-ой-ой, как, как обидно, как печально, ребята, что рыбки нету. Яичко должно быть. И почему я, кстати, не могу активировать портал? Вижу вот куб. А вон там что такое стоит? Попробую сейчас свой портал это то ли изучить, то ли что-то с ним сделать. Давай. А, а ну это проверка на этого. На инфекцию, на коронавирус проверка. Ну все, здесь больше ничего нету. Остался только третий этаж, по идее. Печально, ребята, за рыбку печально. Как хотелось иметь рыбку. Сейчас еще вон туда, ребята, быстренько сбегаем, короче. Где этот лифт? Ну, если там рыбки не будет, ну, я не знаю, ребята. Ну, я не знаю тогда. Ля, ну, это просто крутяк. Это просто крутяк. Где лифтик? Ну, просто, ребята, если я, понимаете, если я отсюда уплыву и не найду рыбку, я буду очень печален, очень печален. Давай, погнали. Где лифт? Это не лифт, да? Это просто вход. Во, во, во, вот портал. Вот почему он не активируется, портал? Неужели он на том острове, ребята? Я обязательно активирую, ребят, портал на том острове. Обязательно. Мне кажется, надо плыть туда. Если честно. Мне надо плыть туда. Второй этажик бы еще изучить, чтобы уже точно знать, что здесь рыбки нету моей. Моей рыбки нету. Давай. Давай. Смотрим. Погнали туда наверх. Ляг, ну лифт просто топчик, реально. Лифт просто огонь. Просто топченский. А не лифт. А лифчик хотел сказать, алёк, он Лифт. Ну и вот он, максимальный этаж, ребята. Еще раз здесь пробежимся. Быстренько, быстренько изучим здесь все. Ну ладно, мы взяли ионные кубы. Ионные кубы нам по-любому понадобятся, ребята. Ионные кубы. Не могу взаимодействовать. Терминал базы данных, видите? Не могу. онные кубы нам однозначно понадобятся для того, чтобы активировать порталы и чтобы двигаться по сюжету. Чтобы двигаться по сюжету. Они реально нам понадобятся. Ну, на втором этаже я не вижу нигде ничего. Никаких стекол. Ничего здесь нету? Нету. И здесь тоже нету. Смотрим. Какая-то выемка, впадина или что это вообще такое? Эх, жаль. Эх, жаль, эх, жаль, эх, жаль. Терминал загрузить данные. А видите, у меня данных нет никаких. Загрузить данные. Что за данные? Ой, кто-то пришел в гости. Какие данные мне надо сюда загрузить, ребят? Какие данные мне надо загрузить? Какие? Нету ничего здесь тоже, да? Все, что ли? Капец. Ну да. Такие данные, мне интересно, нужно туда загрузить, ребятишки-братишки. Короче, ребята, получилась вот такая у нас серия. Реально изучили вот еще одна скрижаль, разломанная, да? Скрижаль. Опачки, давайте ее тоже изучим. Она изучена у нас. Вот такая серия получилась, ребята, у нас. В принципе, достаточно прикольно. Ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики. Будем дальше проходить. Я попробую, ребята, все-таки узнать, где находится ласка. Обязательно ее себе э, взять. Плюс надо узнать, что за данные сюда нужно загрузить. Неизвестно, что за данные. Ребята, блин, надеюсь, вам наше прохождение нравится. Обязательно ставьте лайкосики. Люблю, целую. Цинк всем.